И пусто, как только может быть Потерянное чувство, Попытка все забыть, Что так же невозможно стереть тебя в себе, Но как же это сложно Не думать о тебе Натянутые нити, Обборванные сны, Случайности событий Все переплетены, А может быть все просто. Привычка усложнять Но знаешь, невозможно Скучаешь, ночь связывает нас Давай пообещаю Но что нам это даст? Ты скажешь мне, наверное Что я неисправим Мы оба знаем, верно И мне не стать другим Замедленно уходишь В мельканье тысяч лиц Но эта жизнь всего лишь Движение частиц А мы в ее потоке Ca băda Пытаясь, Păi da jest la bräkes